Все чаще я встречаю в своей работе детей, которые в семье по счету были старшими, то есть самыми первыми. И тогда я им рассказываю интересную историю. Жили-были папа, мама и ребенок. Да-да, тот самый, который старший. И в один прекрасный момент, я не знаю когда, Возможно, этому ребенку было два года, возможно, ему было пять лет, возможно, 10 лет. Как-то рыдала девочка, у которой родился брат старше нее, хотя она была третьим ребенком в семье. Она рыдала точно так же, как и все остальные дети, именно про то, что мама не уделяет ей внимания, и все внимание переключилось на младшего брата, точнее, младшего ребенка. Это не важно, мальчик это или девочка. Так вот история. Живут спокойно папа, мама и ребенок. Ребенок любит папу и маму. Мама и папа любят ребенка и все у них хорошо и здорово. Да иногда, конечно, всякое бывает, но в основном все справляются. И тут вдруг, совершенно неожиданно, приносят домой другого ребенка. Иногда он бывает такого же пола, как и я. Иногда он бывает другого пола. И тогда первое, что ребенок думает, что пошло что-то не так. Дело в том, что э, дети, они эгоцентрики. И они считают, что все, что в мире происходит, происходит из-за меня. В принципе, так почти и было. Но ребенок решил, что принесли другого ребенка из-за меня. Бросили меня и все внимание переключили на второго, потому что я какой-то плохой, и со мной что-то не так. А тот хороший, и поэтому ему все внимание отдали. А я какой-то нехороший. Не придираемся к моим терминам. И я это называю вранье номер один. То есть человек себе соврал, что с ним что-то не так. Вранье номер два. Никому нельзя показывать, что я плохой. И тогда либо ребенок становится очень хорошим, очень послушным. И он делает все, все, все возможное, чтобы... Не расстраивать родителей. Либо ребенок всячески тянет на себя внимание, причем обычно внимание тянется на себя совершенно неконструктивными способами. Ребенку это очень просто: то что-то разлилось, то что-то разбилось, то что-то порвалось. А если в доме есть животные, то они первые страдают от различного рода мучений. И в этот момент семья обращает внимание на ребенка, который что-то не так делает. И что происходит тогда? Ну, конечно же, ему подтверждают, что с тобой что-то не так, как ты себя ведешь, так же невозможно. Да, я так и знал. Все сходится. И живет такой человек, зная, что с ним что-то не так. И очень сильно стараясь этого не показывать. Все бы ничего бы, но вранье у нас тянет очень много энергии. А двойное вранье, представляете, в два раза больше. Почему же это вранье? Во-первых, человек рождается с глубинным убеждением ⁇ я хороший ⁇ А во-вторых, когда человек что-то пытается доказать, это очень сильно заметно. И люди, даже если с ним согласны, например, ходит человек и всем говорит, я хороший, я хороший, они с ним согласны. Но зачем же тогда ты это доказываешь? Наверное, здесь где-то есть подвох. То есть люди, получается, не верят в наше вранье. Собственно, откуда и название про вранье. И плюс ко всему в этот момент у ребенка очень сильно подрывается авторитет ко взрослым. Взрослые какие-то странные люди, они меня не понимают, они меня недолюбливают, они вообще какую-то ерунду делают, и тут тоже могут быть разные моментики, либо я должен очень сильно контролировать этих взрослых, чтобы больше ничего не случилось, либо я вообще отделяю себя от когорты взрослых людей. И если ребенок становится очень самостоятельным, очень взрослым, не по годам, часто в консультировании сложности, потому что даже если мы заходим в детскую роль, нас встречает совершенно бесчувственный ребенок, который, когда видит даже себя взрослым, он совершенно никак не реагирует, потому что взрослым он уже не верит. Но такое, к счастью, бывает не так часто. Так вот, милые мои старшие дети, у меня для вас есть правда, как на самом деле все это было, и доказательства для этой правды. Оказывается, вы абсолютно правы, что все, что происходит вокруг, происходит из-за вас. И таким образом, Младший ребенок в семье действительно появился благодаря тому, что вы были таким хорошим ребенком, таким классным мальчиком или девочкой, и ваши родители решили, что таких хороших детей должно быть больше. У меня есть доказательство. Помните, я говорила? Моя мама всегда говорила, «Лиля, если бы ты была первой, твоей сестры бы не было. Так что спасибо вам большое». Наши старшие братья и сестры за то, что появились такие охламоны, как мы, младшие дети. Будьте и дальше такими же классными, хорошими. Пусть у вас в жизни все получится. А Амир и так видит, что вы хорошие. Ему это доказательство не нужно. Живите для себя. С сегодняшнего дня у вас есть такая возможность. Мы вас любим.